Друзья, это очередь в терминалу Приватбанка. Еще раз хочу сказать, убеждаюсь в том, что самый лучший банк это банка. А это мы пытаемся дозвониться в Приват24, потому что не работает приложение.